Всем привет, пертурбатор. She is young, she is beautiful. Music видео official. Я благодарна зрителю, который прислал этот клип, потому что он насыщенно содержит уже известные символы. Что нужно учитывать при обсуждении таких работ? Нужно учитывать, что э, говорить на эти темы надо крайне осторожно, чтобы не поломать отношения и дипломатию. Чему мы никогда не учились, никогда думая, что мы одни во Вселенной, так это строить отношения с другими мирами. И э, даже в разгар самых горячих войн э, посольства противоположной стороны все равно присутствуют. Всегда ведутся переговоры. Если это не так, то это какой-то очень крайне отчаянный случай. Клип снимался 8 лет назад. И здесь мы видим ту трансляцию, которая была вот до 2020-2021 года. Абсолютно пустые улицы. Абсолютно пустые. нету людей. Да, клип снимался до того, как начали происходить политические рокировки. А мышь, лежит дохлая мышь, и у нее черви. Черви, черви. Эта работа, этот ролик 8 лет назад предсказал конец масонства. Но вы учтите одну вещь, что сами масоны у себя в книге Кати брайан про МК «Ультра». Они сами о себе говорят, что они иезуиты-пришельцы. Проезжает мимо колесо. Вот египетский крест. Никто до сих пор так и не знает, что означает этот ключ. Как флешка, да? Как флешка с паролем. В любом случае это особое преимущество и особая привилегия, которые обладают лишь немногие. Машина в цветах пурпура, женщина в цветах пурпура, у нее волосы синие. Я уже не буду повторять, как это переводит мой канал, могу ошибаться. Все думала, где же здесь море. Вот она морская тематика. Машина проезжает по абсолютно пустому пляжу. Там лишь немного воды, а рядом... Рядом дома на сваях. Что значит дома на сваях? Это означает, что здесь бывали густые заливы. Или это в принципе это поверх воды было построено. Справа мы видим огромный корабль. Вообще бывает и больше, наверное. Хотя этот большой. Огромный корабль, вокруг которого... Даже непонятно, змея ли это, если у нее вот глаз не видно, это похоже на зубастого червяка. И он застыл. Ваши мысли вот по этому поводу, у меня вот весь клип в целом в резонансе с тем, что я говорила раньше. А вот эта деталь, этот червяк еще будет показан позже. Он не двигается, что это, как дюна. Не буду повторять, что означают цвета пурпура. Огромные окаменелые античные великаны. Женщина, мужчина. Они такие красивые. Женщина держится за промежность, как бы отказывается рожать. Такая поза «отказ рожать». Если у вас есть другой перевод, говорите. Главная же героиня бежит. Вот эта черно-белая символика. Вы знаете, чья. И кошечки. Скажите, эта киска дружелюбная или нет? Снова этот червяк. Тут, как будто, не видно глаз и такие кривые зубы. Морда червяка. Существо замерло, и видно, что оно пожрало этот мир, оно буквально вот его раскорежило. Мир христианский, арка, и здесь вы видите, в каком состоянии, напоминает выступление Мадонны, где крест был перевернут, где была тень перевернутой церкви. Ну это то, как видят будущее создатели этого ролика. Кладбище, по которому идет кошка. Кошка, черная кошка. И эта кошка грустно подходит к могиле. Я не думаю, что она здесь гуляет просто так или злорадствует. У меня из общего контекста сложилось впечатление, что кошка по кому-то или почему-то скорбит. Путешествие в пурпурных тонах продолжается. Пурпурное солнце заходит. Кошка стоит. Женщина появляется, поднимает оружие, машет им. И появляется треугольник, означающий гендер. Вот этими треугольниками, сперва женский, потом мужской, еще в клипе Гаги похожим образом обозначали Сатана, вот растет треугольник, женский гендер на этом этапе, за ней кошка, за ней глаза кошачьи, затем вы видите, как растет изображение, превращается в кошачью голову, агрессивную, это кошачья или, или чья-то еще. Если есть сомнения по моим определениям, конечно, пишите. А дальше будет история кошачьих и то, почему скорбел тот кот на кладбище. Светятся глаза, что-то происходит. Что-то происходит, с него осыпается, и он становится механическим. Он становится совершенно другим. Какое-то перерождение существа в другую, в другую конструкцию после к этому существу подходят такие механизмы механические руки хватает пасть по бокам и раздирают его вот раздирают розовые провода его разодрали на две части Все белый экран в этих полосках угадывается перевернутый крест вот этот череп и само изображение говорит про сеть. Сеть. Внутри сети чья-то смерть. Перед этим перевернутый крест на черном фоне. Черный фон это как однозначность. Механические глаза, может быть, кошачьи, смотрят в упор на зрителя. Заметьте, не первый раз. Заметьте, что в советском мультфильме «Перевал» тоже этот прием в упор Смотрящий код. Путешествие пурпурные машины. Машины в розово-фиолетово-пурпурных тонах. Продолжается. Машина проезжает в зеркальный мир, где отражено то, что наверху, то, то и внизу. Подчеркнутое отражение. В этом мире огромная конструкция, огромный роскошный небоскреб. Я не могу понять, описывает ли автор этого клипа историю, или он просто пожелал женщине, женщине, едущей в этой машине, восхождение. Машина едет именно наверх, через арки. Тут не всегда понятно. Машина разрушается, женщина оказывается на летательном аппарате. Вместо людей зеленые существа, но с таким разрешением, вот кусочками, мы даже не, не очень поймем, что это за существа. У них хвосты и зеленый цвет. Лишь здесь мы видим киборгизированные такие сущности, у которых из позвоночника шипы. Они ни разу не эстетичны, возможно, функциональны, выглядят угрожающе. А здесь обратите внимание опять про смену пола, треугольник плоскостью вниз, и здесь в подтверждение версии крестик вниз, как у Венеры, рядом треугольник углом вниз, это снова оно, и здесь подчеркивается дублированный символ, причем дважды дублированный, здесь он двумя рядами линий показан, идущий вниз треугольник, то есть смена пола. Вот там впереди <coughs> аппарат продолжает приближаться э, к своей цели. Перед нами странный, отвратительный, немного поломанный механизм. Мы видим, что он завален, он не стоит ровно. Этот механизм через трубы, как через кишки, питается, вот этого мира. Конструкция не похожа на живое существо, какое-либо, какое мы знаем, это просто вот большая конструкция. Женщина подходит к куполу и стоит, ждет. Купол раскрывается, из зияющей огромной дыры появляется следующее механическое существо. Женщина его не боится, она слегка приопускает очки, Существо же продолжает двигать вот этими, как это называется, это похоже на инсектоидную расу, но она механическая, опять-таки. Здесь описан мир механический полностью. Как бы биологический мир умер. Вот это существо. Дальше вот эту расческу гребешок или что это или душ. у меня такие простые ассоциации деталей мало разрешения слабые силуэт женщины продолжает наблюдать опять-таки изменения видения что шифруют такие клипы не знаю но в конце в конце на фоне розовых полос эта конструкция уже уменьшена. Тут мы видим огромную продолговатую голову. Общий вывод. Живая природа как бы умерла, остались деревья. Масонная, как организация, состоящая ну, минимум отчасти из людей человеческой расы, они уже не нужны. Они просто не нужны. За этим миром наблюдает она, цветах пурпура. У нее есть признак особых возможностей или особой власти. Так и не разгаданы этот символ, но мне это похоже на флешку и с паролями. Ключ от миров. Море отступило, то есть в этой истории Посейдона уже нет. Этот мир пожрал какую то червь. Вот он даже съел этот кусок корабля. Но он же самый погиб. Он сам замер, он уже тоже не нужен, потому что живая природа закончилась. Позади остается небольшая вода, немного воды, но она уже никем, никем не обжита. Здесь нет лоточек. Сухие деревья, красивые античные великаны, остаются лишь историей. Женщина продолжает свой путь к кладбищу, к кладбищу убитого мира. Кошачья раса грустно-грустно смотрит. Здесь, кстати, перевернутая пентаграмма. Символ сатаников и здесь кошка. Кошки участвуют. В этом мире показывается смена пола у женщины, уничтожение котов, поломка мира, перевернутый крест и череп, зеркальный мир. Вот я сейчас еще раз перечисляю. Что я хочу сказать? Дело в том, что я не знаю, какие именно кошки имеются в виду в данном случае. Их много видов. Ну, просто привожу для примера, что мир может оказаться сложнее и неоднозначнее. Этот клип восьмилетней давности, возможно, не учитывает сегодняшние события. Я не знаю, я лишь перечисляю. Еще я напоминаю, что я же говорила, что инсектоидная раса, также кошачья, а также кто-то ассоциированный с Сатурном, вероятно возможно находятся физически на сатурне и вот здесь вся связка и здесь вся эта связка пишите комментарии ставьте лайк и до новых встреч!